приветствую друзья меня зовут вячеслав манацков а вы на канале коллеги адвоката. здесь я рассказываю об изменениях в законодательстве и судебной практике делюсь своим мнением относительно происходящих событий этим видео я начинаю серию об уголовном процессе безусловно в ю и тем более в сети интернет масса информации на озвученную тему но на мой взгляд в отсутствии юридического образования и соответствующей практики достаточно сложно а порой и невозможно систематизировать полученную информацию. Не понимая систему, обладая отрывочными знаниями в уголовном процессе, очень легко навредить себе, оказавшись участником уголовного судопроизводства. В случае же какой-либо заинтересованности лиц, принимающих решение, исход по делу будет более чем предсказуем. Процессуальный статус в таком случае не будет иметь существенного значения, потерпевший это или подозреваемый Вряд ли любой из них будет рад несправедливому решению правоохранителей или суда. Как же поступить, если вас привлекли к участию в уголовном процессе? Что делать, если вы осознаете, что имеющихся знаний недостаточно? Не буду оригинален. Первое, что нужно сделать, это обратиться к специалисту, в данном случае к адвокату. Зачем тогда, спросите вы, нужно смотреть эти видео, читать какие-то публикации? Ведь адвокат все знает, пусть он и разбирается. Не соглашусь с таким мнением. В большинстве случаев выбранный вами адвокат – это лотерея. Тут как с заключением брака – повезет, не повезет, время покажет. Однако полагаться лишь на везение как-то несерьезно. И если уж вы оказались в непонятной правовой ситуации, то второе, что нужно сделать и при этом не менее важное – это нужно изучить проблему, максимально получить по ней доступную информацию. Только после освоения этой информации станут возможны анализ, объективная оценка событий оценка действий адвоката и планируемых им мер. В ином случае, в отсутствие понимания происходящего, осознания последствий своих действий и, возможно, действий адвоката может прийти слишком поздно. Наглядный недавний пример – дело известного актера Михаила Ефремова. Думаю, вряд ли стоит идти его путем и надеяться на мнимую звездность выбранного адвоката. Не стоит верять свою судьбу в руки малознакомого на начальном этапе человека, хоть и со статусом адвоката. Последствия могут быть весьма плачевными. Начать же нужно с осознания стадий или этапов уголовного процесса. Необходимо отметить, что указанное деление достаточно условно. Уголовно-процессуальный закон не раскрывает, что такое стадия уголовного процесса. При этом в его тексте слово «стадия» применительно к этапу производства по делу используется неоднократно. Вопросы формирования правового закрепления и развития этапов уголовно-процессуальной деятельности больше относятся к теории уголовного процесса. «Зачем нужна теория, ведь я хочу узнать практику?» – снова спросят меня многие. И я снова возражу, без знаний элементарных основ невозможно понять систему уголовного процесса, невозможно дать объективную оценку происходящему. Отдельные авторы, ссылаясь на текст уголовно-процессуального закона, различают лишь две стадии – досудебную и судебную которые в свою очередь также подразделяются на стадии. Соглашусь, что такое деление имеет смысл, но больше в области теории. В своих видео я говорю о практике применения правовых норм, поэтому настаиваю именно на трех основных стадиях производства по уголовному делу. Первая стадия ⁇ доследственной проверки. Вторая стадия ⁇ предварительного расследования дела. И третья стадия ⁇ стадия судебного производства. В последующих видео я расскажу о названных стадиях уголовного судопроизводства, его участниках, их правах и обязанностях, а также о многом другом. В целях систематизации последующих видео серия будет состоять из трех разделов, наименования которых будут соответствовать стадии уголовного судопроизводства. Уже сейчас на канале коллегии адвокатов имеется ряд видео об уголовном процессе. Посмотреть их можно, перейдя на канал.